Всем привет вы на канале как заработать в интернете и в сегодняшнем видео мы будем проверять на платежеспособность такое приложение как аврора за это приложение у меня уже есть очень много видео обзоров также есть инструкция как здесь зарегистрироваться перейдете на мой сайт ознакомитесь здесь полностью вся инструкция есть как пройти регистрацию где взять кошельки видео обзор моего депозита вот первый вывод я выводил вот инструкция как купить NFT генератор вот еще раз я выводил также здесь администрация проводит разные конкурсы также здесь есть конкурсы в которых вы сможете принять участие без вложений ну для этого вам нужно будет быть зарегистрированным мой код активации будет вот здесь на моем сайте также я оставлю ссылку на авроработ с которым вы также сможете познакомиться и пройти регистрацию. Чтобы вывести AVR себе на кошелек Metamask, нужно зайти в само приложение и вывести прибыль на сайт в Marketplace. Вот у меня здесь 216 AVR есть. Лимит на снятие денег ежедневно от 0 до 400 AVR. Заходим вот в само приложение. У меня здесь два нефтегенератора. Первый NFT генератор у меня вот 550, уровень 4, добывает мне данный генератор 126 АВР, что равняется 5690 рублей. Но это все зависит от курса. И еще один у меня генератор 110, он мне добывает 23 АВР, равняется 1000 рублей в месяц на пассиве. Нужно не забывать сюда заходить один раз в 48 часов и... Заправлять NFT-генератор газом и а амортизацией. Чтобы это сделать, нажимаем вот на плюсик. И нажимаем по полу. Таким образом мы вот заправляем газ, амортизацию. И если у вас два генератора, на втором генераторе так же самое мы делаем. Чтобы вывести нам вот эти АВР, нам нужно нажать здесь вот, отправить. На балансе вот у меня здесь 21 АВР. Нажимаю здесь «Отправить». Здесь нажимаю «Отправить AVR на торговый баланс». Вся сумма. И здесь пишут нам, что в течение трех минут ваш вывод будет обработан. Я нажимаю «Отправить». AVR зачислились в мой аккаунт. Нажимаем теперь кнопочку «Снять». Здесь вводим сумму и нажимаем «Вывести». У нас открывается окно «Метамаска». Нажимаем в метамаске подтвердить платим небольшую комиссию за вывод средств в размере 0.12 доллара итак заявка на вывод отправлена далее чтобы нам продать аверы переходим на pancake swap видим здесь на балансе у нас уже 242 аверы которые мы вывели Вводим здесь максимальную сумму, которая у вас есть. В моем случае это 242 АВР. И на данный момент это 142 доллара. Нажимаем здесь свап. Еще раз свап подтверждаем. Опять у нас открывается окно метамаска. Нажимаем здесь подтвердить. Так само здесь небольшая комиссия. Нажимаем здесь кнопочку закрыть. И сейчас у нас здесь появится буст. Это тот самый доллар. Далее, чтобы вывести нам вот эти вот бусты на карту, куда вы там хотите. У меня на сайте вот есть статья про кошельки. Переходите в эту статью, там находите обменник Best Change И там совершаете обмен, куда вам там уже нужно. Вот так, друзья, выводятся деньги с приложения Аврора. Кто еще здесь не зарабатывает, Самое время включаться в работу, так как курс сейчас ну, в районе 0,6 долларов И они здесь добавили вот турецкий язык. Это неспроста. Здесь, я так понимаю, будет развиваться Турция, будут подключаться новые блогеры турецкие и будут развивать данный проект. Кому вам интересен, все полезные ссылки будут в описании. Всем вам желаю хорошего дня. И всем пока.